Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео из рубрики «Будни риэлтро». Утром была пробежка с Долькой. Сейчас еду за продавцом. Будем смотреть «Дом в Сочи». Потом встречаюсь с покупателями, будем смотреть квартиру на бытхе. После нужно будет метнуться в Адлер, снять видео для своих подписчиков. В общем, не переключайтесь, будет интересно. Светлана, здравствуйте. Скажите привет здравствуйте. моим подписчикам. Привет. Кстати, квартиры Светланы мы как-то показывали, точнее я показывал у себя на канале, на Калужской. Они удачно... Продались. Вот Светлана купила себе в другом месте. сейчас мы продаем дом в Сочи. Едем его смотреть и покажем вам. Дом -дача. дом Дача. Значит, едем мы сейчас по улице Пластунская. С левой стороны у нас знаменитый жилой комплекс 123. Вот так выглядит улица Пластунская. И ехать нам, наверное, минут 7. В общем, дом Дача... Совсем недалеко. Ну вот, мы подъезжаем, в принципе, мы почти приехали. Смотрите, здесь вот кафе, всякие советские пивные, шашлычные, табачок, продуктовая лавка. Ну, короче, здесь по инфраструктуре все прям а достаточно, магнит, достаточно хорошо. Вот, магнит большой. Заворачиваем на бос. Да, сейчас нам вот этот желтый автомобиль дорогу освободит. Сейчас мы переедем речку Сочи. А вот тут сейчас слева показывает. Тут отдыхают все. видишь, там вот шашлычное. Вот. Шашлык, машик здесь жарят, да. да Но ну, здесь всякие зоны отдыха, Тут короче. Церковь. Николая Угодника. Вот мы и приехали, и до нашего дома дачи от Моримова получилось 9 километров. Это 15-20 минут, наверное, с учетом пробок. До автобусной остановки 700 метров. Смотрите, рядом с дачей э, такое вот искусственное озеро. Озеро граничит с национальным парком. Хорошее соседство вокруг. И хозяйка мне по секрету сказала, что вот этот дом строит сестра Лепса. Не знаю, правда или нет, но повода не верить нет. Собаки, конечно, облаили, Капец. Смотрите, из минусов здесь вот есть такой участок небольшой горки. Но он реально прямо небольшой. Вот там я припарковал автомобиль. И а -а -а -а -а дом дачи вот с зеленым забором. Значит, я внизу припарковался, но на самом деле вот наш заезд. То есть вот ворота. Вот, да, ворота вы открываете, просто чтобы вы видели, что здесь прямо парковочное место. Вот оно под навесом. Да. Значит, Светлан, земли у нас сколько тут? Почти 7 соток, соток, да? Шести соток. Около 6 соток. Смотрите, что вы понимали, вода у нас... А с вот родника, того, с родник. да, она бесплатная. бесплатная вот, да? ну, коммунитет как его. С вот, значит, дом, чтобы вы понимали, это не каркасный, это монолитно-блочный дом. Значит, ну, участок как бы он не ухоженный, потому что. Потому что я здесь не живу. Да, живет потому дочь, но ну, а дочери уезжает. ей это не нужно. Она утром приехала, вечером уехала. Давайте так, с чего вот начнем? Это первый этаж. Давайте с дома. Да, дома. заходим. Вот первый этаж, ну это тут наши вещи, которые. Это прихожая. Это тамбур. Тамбур. Да. Вот это комната. Это кухня. Стиральная машинка. Ну, как Нет, бы она.. Ну, что, та... ну так, ну Но... тут комнат, тут диван, видишь, тут вот спал. Папа все вода работает ну, да, там горячая, сервант это... стены вот здесь... под покраску ну как вы понимаете дом дача за ним нужно ухаживать то есть ну здесь вот смотрите что здесь у нас душ, душ. это планировалась сауна планировалась сауна вот вы видите что это монолитный дом в, это, в начале, до потолок монолитный ну, монолит. душ дальше это печка, то есть сейчас это здесь да, отопление идет непосредственно вот от этой печки, но рядом с домом проходит газ. Покажем. Да. Давайте я туда пойду. это была, ну не бывает и есть, кладовка, вот и супруг здесь держал и держит он как бы вот, все свои эти строинструменты. Давайте двигаемся дальше, ну, это отсюда, отсюда но мы сейчас мы там покажем, туда. давайте оттуда. Сейчас пойдем оттуда, чтобы видно было. Что вот. было видно? Это хурма. Это вот хурма. У нас виноград. Угу. Вот там видишь виноград? Вот. Так, это красная лычай, с которой я делаю в ткимали. Угу. Вот тут тоже багдад. Ну кому? Здесь у нас стоят баллон. газовые баллоны. Газовые да. баллоны. То есть кушать готовить на газовых баллонах? Ну, печка есть. И печка есть. Это гортензия. Гортензия. Как ее называют? Смородина красная. Пальма. Пальма, это да. Вот. Теперь вот это у нас Сейчас мы есть. еще второй этаж посмотрим. Здесь вот зона отдыха под навесом такая. Да. Вот. Это груша, видишь? Здесь груша. Груша. Вот большой участок. И вот проходит газ, чтобы вы понимали, здесь проходит газ. Это, так, смотри, вот газ проходит, вот я же ее показываю, да, ее. Вот она проходит. То есть, как бы тут, смотрите, есть такой склончик, но он вообще неощутимый. Да. Вот. Такой неощутимый. Вот это все участок Светлана. Молодые деревья. Хороший вид. Вишню. Четыре куста феха. Так, ну пойдемте посмотрим еще второй этаж. Там открывается, наверное, хороший вид. Ну, это не ухоженные, то у нас папа затем среди. Яблони большая. Тут еще у нас, смотрите. У нас тут еще есть для инструментов вторая. Ну, здесь, смотрите, капитальный монолит. Для инструментов еще есть сарайчик. Да, ага. видите, вот наш... Все ясно. Посмотрели. Покажи. Я показал. Ага. Ну, и все там все, что, интернет-телевидение, вашего... да? Это спутник. Ага. Это спутникован. Не больно, еще. А, закрыто. Так. Сейчас тут у нас две собачки. Не бойся только. А там две собачки боятся маленькие. Это кто? Бонечка, Бонечка. и и Моли. У меня кота Боня зовут. Да, у меня кот Боня, а собачка Доли. Я сегодня с утра с ней на побежке уже был. Так, вот вторая комната. Смотрите, значит. Вот это кухня. Это кухонная зона. Так, вот она. Так вот выглядит. То есть газовые баллоны. Вот газовые баллоны включили, приготовили. Вытяжка. Ну, все такое подачи. Ага. Вот туалет. А, это у нас э... Ну это тоже колонка. Тоже колонка газовая. Горячая вода. А, горячая вода. Все у нас тут есть. И горячая И вода. Внизу горячая И внизу вода. горячая вода. Вот туалет. Так, холодильник. С туалет. С Окошком. Это неплохо. Да, Дальше. Молли, я тебя не видела. О, дочка занимается спортом. Молодец. Ну, это уже собаки. Видите? Кондиционер. Собаки уже. Телевизор. Ну, хорошая комната. А прям, хорошая да. хорошая комната. А, вот, давайте достопримечательность покажем. Кстати, пластиковые окна, я прям делаю акцент на этом. А Это очень хорошо. Ой, пруд. И вон он, труда. Да. А что правда, там дом для сестра Лепса, да? Вот, ну, говорят, сестра Олепси. Вот такой вид, смотрите. Тишина, благодать, пруд там и лес. Собираем, грибы. Чуть не забыли про мансарду, еще же третий этаж. Еще третий этаж, да. Окна. А, тоже пластиковые окна. Ну, нужно туда просто поставить лесенку, и там еще можно сделать комнату. В общем, ребят, капитальный дом, настолько все качественно сделано. Вот такущие вот стены, горячая вода есть, отопление есть, электричество вот, свое парковочное место. Земля свободная есть, рядом лес, можно ходить за грибами, за каштанами. По поводу стоимости Светлана, ну сейчас обсудим, в общем сейчас мы обсудим. Рядом пруд, автобусная остановка 700 метров, до города 10 километров, ну красота. Жду покупателей, сейчас будем смотреть квартиру вот в этом доме, 116 метров. Обзор по этой квартире делал, поэтому ссылка выскочит в правом не углу. Квартира на бытхе вроде как понравилась людям, осталось договориться по цене. Ну а я поехал в Ладлер делать видео двух квартир для своих любимых подписчиков, для своих дорогих покупателей. Евгения, Александр, привет! В Сочи сегодня плюс 16 градусов. Елки еще стоят новогодние. Морюшка, море, радует глаз. А еще радует то, что нет пробок. Это я на Касабланке. Живой комплекс Касабланка в Адлере. А вот эти свечки. Это морская симфония. Красота. Так, это 25,6. Она правильной формы, поэтому можно даже выделить зону кухни. Будет не студия, а такая компактная однушка. 4,582 ее стоимость. Она с балконом, с видом на горы, на морскую симфонию и на море. Первые этажи, видите, с террасами. Нету проблем с парковкой. Мы идем смотреть еще одно квартиру. Такой вот чистенький. Ухоженный красивый подъезд, только почему-то датчик света не включился, не знаю почему. Что-то не включается. Вот, вот это прям классное. Это вид с подъезда, а это сама квартира. Она 26,3, тоже два окна. Можно оставить студии, можно выделить кухню. И самое главное, вид и цена. Смотрите, здесь вид на Касабланку, на зелень, на море, на зону отдыха и в сторону Сочи. Блин, классная квартира и цена ее 4 миллиона 444 тысячи 700 рублей. Вот так. Но последняя, конечно, она была самая классная. Мы смотрим здесь далеко не первую квартиру, поэтому Евгения, Александр, я прям за вас вот... Пальчики крестиком держу. В общем, друзья, у меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Поэтому, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Нужно обязательно прям поставить колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о публикации новых видео. И обязательно подпишитесь в Инстаграм. Там тоже очень много предложений. В общем, у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.